Всем привет, друзья! Сегодня у нас погода хорошая, солнечная. И вот ждем до обеда, чтобы земля просохла, а пойдут потом теплицу ставить. И заодно перепахать, сколько осталось там участка. А я тем временем поставила с утра тесто. Вот оно у меня вот так поднялось замечательно. Очень воздушное, хорошее тесто. Взяла первую.. Подожди, оно стоит. Аминка очень любит тесто, и она бежит к тесту <coughs> Нет, чуть-чуть еще поднимется, потом дам. Сделаю начинку с рисом, с консервой. Из зеленого лучевки закинула. Собираюсь с яйцами сделать пироги. Вот они. Капусту тушу. Картошку поставила, с паршем буду делать. Картошка. И грибной суп сегодня у нас. Грибной суп. Грибочки у меня под березовики. Сейчас покажу. Грибы промывала, но все же темненькая водичка, но это ничего страшного. Это грибы, есть грибы. Так как морозилки лежали под березовики. Вот такие прям шляпочки у меня целенькие. Вот они у меня. Ножки. И закинула горох. Горох, картошка, мясо печенка сердца куриная вот шляпки сейчас сделаю поджарку туда лук лук с морковкой пожарю и все может ничего не будет капуста тушится сейчас надо будет до тушить ее чтобы вода выкипела и чуть она покраснела я такую белую тушеную не люблю ему надо чтобы она красненькая была Ну в принципе и все а, сделала рис я не люблю когда он разваливается весь а это закинула здесь рыбка консерва которую дали в школе тесто поставила тоже а, школьная ну, которая тоже суп поел дали посмотрим как она будет вот. Ну поднялось хорошо я туда добавила соль сахар дрожжи сырые а, затем масло подсолнечное, кефир молоко, но молочная продукция, которая осталась и недопитая, вот все с этим размешала и добавила в воды, конечно, конечно буду обязательно, не Так, супер. <coughs> супец я говорила, поджарку сделала, зелень накидала, все нормально, готов. Так картошка варится, капуста тушится. Достала эту капу... капусту, цветную, помидоры. Это свои замороженные капусты, дала мне Марина. Сотерца моя там в том году. Я ее не делала. И вот сейчас посмотрела, морозилки, она лежит с помидорами. Морковь выпущена. Вот морковка. Через она у меня это остаток, который мы закапывали а, по, под зиму, под землю. И еще такая полностью полностью пакет такой. Тоже на терке. А, натерли. Вот. Зелень, лучок. Сейчас все поджарю. Потушу это все под крышкой. И будет очень вкусно. Мы будем овощи кушать я овощи Так, сделала 14 начинки на этот раз: яйца с зеленью, то есть зеленым лучком. Это я уже показывала, это капуста тушила, как всегда свежая капуста. Вот. и картошку с фаршем сделала. Сейчас закончила, чуток поджарила фарш с, с, с репчатым лучком. Картошку натолщила и зеленый вот закинула. Ага. Попробовала? Да. Я вот думаю, сейчас с яйцами это яичная душа увидела у меня. Так, хочу с яйцами, наверное, на масле пожарить пирожки. А это в духовке буду делать. Да, друзья, я не показала то, что я натушила. Смотрите, плита опять у меня замызганная. Ну, это потом после приборки сделаю, плиты вымою, плиту вымою. Вот потушила капусту, помидоры, морковку и лучок закинула. Ой, божественный вкус, конечно, вообще обалдеть. Очень вкусно. Все, начну стряпать теперь. Да, и яйца подготовила. Все, все, все. Чай кипят. Теперь начинаю стряпать. Ну что, друзья, я стряплю пироги. Поставила уже один противень. Как вы видите, у меня вот мои помощницы делают каждое свое. А, так, вот противень у меня стоит. И сейчас сюда буду делать. Затем я буду м, жарить на масле пироги. Щебоксанское тесто. Оно не такое, как а, которыми я пользуюсь, не буду рекламу делать. Маша, девчина моя, вот. Сейчас будем, а, я буду. Смотрите, они что притащили? У меня здесь целый операционный стол у них. А у мамы? Вот. А у мамы вот, да. Мама сразу сейчас раскатывает а, такие колобочки. Да. И Сейчас сразу буду делать с капустой. Я уже доделала. Собираюсь. <кхе> Они повторяются за мной. Да, классно? Конечно, помощницы мои. Ну, тут Да. Так, затем с капустой я додела. Буду сейчас делать с фаршами, с картошкой. У меня Андрей с моим отцом ушли. Дед у нас ушел на рыбалку опять. Давид спит. Папа ушел в гараж. На И сегодня они хотят после обеда поставить теплицу. Надо успеть пирожки сделать. Так теплицу. Время теплицу будут делать. Горяда проснулась. Меня так сразу смотри, Одя. Поздоровайся. Поздоровайся. Сейчас мама накатает, накрутит. Мама сейчас накрутит. И потом, да, ладно. Мы-то кто будет со мной, Саня? Да. Да. Да, Хорошо. Вы маме помогаете, да? да, да. Ой, молодцы. Да. Иди поздоровайся с нашими подписчиками. Мам, лицо видела у меня, какое пухшая, Я спала, я так устала. Где пухшая? Ничего не пухшая. Вчера... А? Вчера Фаррида мне... Бровь Здравствуйте. Одну... Ой. одну бровь, правильно. Здравствуйте. Угу. Одну бровь меня выщипала, я одну выщипала, другую не могу. Руки-крюки, вот смотрите. И папа еще плюс Еще помог. и папа помог мне, да. Короче, три руки помню. на моих бровях были вчера. В итоге начала бы щипывать, Андрей такой. Так, хорош, остановись, а то вообще без бровей останешься. И вот я остановилась, а потом смотрите, какие у меня брови стали. Нет, а, да? Тонкие. Красенькие, да, мам, я здесь да? Да, тут Tú, я, например, телефон обязательно должен быть. Че насчет коронавируса мы звонили сейчас. Да, в смысле, соседа нашего. Да. Ну, что, все сказали, молодец, все правильно сделано. <соспит> Просто под, под надзор. Похвалили меня, короче, за участие. Он до 9-го, говорит, его сняли, вот, 9 числа, 9 мая. Я говорю, а жена болела, что ли? Нет, она была в где говорит, просто. Из-за этого не отпускали. А девчонки уехали. Это бы их тоже не отпускали. Они бы тоже две недели сидели бы дома. Не вот. сели, что, как? Я это брюки видела. Конечно, испугаешься здесь, да? И в Да. ходит так. Есть, ес, есть не есть, но я за детей больно боюсь, и бабушка, тем более старая у нас. Да. За это страшно. Для себя-то не так страшно. Ой. Может быть и не было ничего у него. Он так просто... он бегал, как, какой как лошадка был. Да. Так что у него никакого, мне кажется, не было. А так чисто. Так я узнаю, что, что делаем? Молодец. Молодец. И они как всегда кушает. Кушает, варит. Варит. Варит. Варит. Варит. Ры где? не остановят. Да. Все еще спят. Да, Папа тоже? Да. Так, уже давно говорю, а дедушка? Дедушка на рыбалке а Сколько он ушел? Не утром же? 6. Да. Я-то в четыре, а в пять часов поставила тесто Ну-ну, не стучи, не стучи Больше всего поспала в четыре Что? Нет? Да. Так я вчера пол одиннадцатого ливала Ну, ты обычно в 4 утра просыпаешься же А, -а, -а. сегодня во сколько? 5? пять? Ну, все, пятого а я сегодня в час пятьдесят восемь себя я раньше просыпаться начала да у меня ударила этой каукой ударила аккуратно надо ага. вот даринку посмотри кафарида мне делать надо тоже Да. давай быстрее аккуратнее аккуратнее все под рукой. Все, спрятан. Давид проснулся у нас. Давид проснулся у нас. Спит. Спитан. Спитан. меня еще топор для меня. Начинки новые я выдавляю. Знаете, друзья. Та-та. Че, ч? Айлю, а люлю по столу нельзя стучать. Боженька будет сердиться. Да, у нас есть посенька Пашка. Конечно, мама. боженька есть. Она будет читища. Конечно. Если будешь палкать психивать и пить еще, она будет читища. Ну вот ты сама же виновата, сама так делала. Зачем так делаешь у себя? Да, мама быстренько сделает, пока Дарина спит. Надо быстренько состряпать, чтобы потом мама могла Дарину держать. Доброе утро, сынок. Доброе утро, сынок, повторение, перезапись. Доброе утро, сынок. Спасибо. Нет, что надо отвечать. Спасибо. Нет. Нет. Утро доброе, мама. мама. Утро доброе, мама. Я тут шутила. Утро доброе, мама. сегодня рано поснилось. Ты вот рано проснулась. Мада, вот, а ты видишь, мы Где? -то был, может, там, я. Я. Я. Я. На квартире. Да. да. да. да. да. да. да. да. Ты тут насмотришься всякое по интернету, маньяки-маньяки. Да блин, я ужасы не буду. Да не надо. Там сердце будет болеть, бояться больше. Почему это надо? Я а вообще вещу сейчас. Только мутик и витик. Конечно, тебе вообще нельзя такое смотреть. Да, это песчи еще сильнуло, потом я делаю сещесик. Да, со Но... мной сердце нельзя страшно смотреть, правильно говоришь а потом будет пить болеть можешь сердце, да Нельзя Лучше мальчики смотреть Я пошел узнать, видите, ужасные. Ужасные. Я пошел ужасно, uh -huh. Там Даринка, аккуратно, не кричи Детишон. Вот, друзья Детишон. Как Детишон. вы видите, что Детишон. У меня детишки Один придет поговорить Другой придет И надо Детишон. со всеми поговорить Посмеяться Позорваться Мама, по телефону. А ты не видела, кто у нас проснулся сейчас? Фарида, да? Фарида сразу берет телефон. Ты что? Сейчас поедет телефон. Да. Мама, Мама, ничего не, не надо пошли. Это... Будет, на компьютер те На качай, Давай. Пока играйте, потом я монтировать пойду. Маме, пока перекаить ходить. Да? Так, бутапим. Маме помогает, да. Да, помощница Мы маме, да? Да, да, помогает ему. Тебя что... кто укусила? Собаку! Собака? Да. Ты эту собаку-то видела? Да, там. Там она бегает? Да. Лежала она? Лежала она. Лежала она? Да. И ты подошла, она тебя укусила, да? Ну да. все. Да. О, Господи. И еще, и потом еще. Божешь подходить, ты еще? Эй, папу, и папу, Нельзя. И папу Конечно, не подходи. Можно вам знакомым? Боня, допустим. И здесь Боня. Ты любишь Боню, да? Да. И Пушика, он куляет. Пуфик тоже куда-то пропал, да? Да он, он я забыл. не видел. Он болеет. Он лезет, да? Да. Или, лезет. Или ушел далеко-далеко куда и мы не смогу и да. и ушел наверно боженькой он уже старый был старый да, yep. а у нас полный табый у нас чистые ооо какие колобочки Аминка сделала все мама доделала пирожочки теперь будем жарить да. Как мужик не сидит. Так, вот жарю а, с яйцами пирожки. Вышла, вытащила с духовки. Сейчас только. Они у меня такие полуоткрытые получились. Тесто разъехалось. Но ничего, зато они классные. Как, Фарида, вкусные, нет? Угу. покажи начинку да. Классно. Угу. Вот я быстренько жарю. А если в духовке эти яйца с луком жарить, ай, ну, печь, печь, они будут сухие, их надо жарить, так вкуснее. Вот у меня готовые опять стоят, сейчас мы стляпаем другие. Все, нормалек. Что дави? Пустишь, да? Да, Ладно, убираю. Ну вот, друзья, вытащила из духовки это с картошкой с мясом и вот последние пироги э, у нас с рисом. Я их сделала большими. У меня Аминка вот как я пироги покусает, оставляет, а потом я доедаю. Очень любят с капустой пирожки, мужики мои. Сейчас поставлю в духовочку и все. Последняя. И на этом, друзья, мы с вами попрощаемся, пишем комментарии, ставим лайки.